Минимальная пауза, дорогие друзья, между картами, и это очень воодушевляет. Единственный, конечно, важный достаточно нюанс, о котором все-таки не стоит забывать, что следующий матч, следующий Best of 3, начнется в 20.00 по московскому времени, то есть через 2 часа. И если сейчас э, закончится карта вот. Закончится матч со счетом 2-0 Представьте, трансляция будет висеть еще целый час Просто будет играть музыка Супер замечательно, но ну, ножики у нас здесь, да Что-то, правда, непонятно, почему ребята не режутся Совсем непонятно, почему Ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой, что делается? Что делается, черт возьми? Ребята режут друг друга По всей видимости, какие-то проблемочки Возникли Проблемочки возникли однозначно Ох, как красиво полетел Саня, как называется эта база? Асадбек. это карта Де Вертиго Вертиго Так, перезагрузил комп Не помогло, комп сломан, да? Ничего себе Да, кстати говоря, видел сообщение в личке Сейчас гляну К экрана Не полностью... А, да Да, кстати Ничего себе. Очень интересно. С таким никогда не сталкивался. Здесь, к сожалению, не смогу подсказать. Ну что, это, видимо, был специальный слив, может быть, стороны, что ли, да? Я так и понимаю. Потому что Джиджи Покерок однозначно играют в... Ай-яй-яй, простите, смена сторон у нас, блин, произошла. Неожиданная. Как все в этом матче, оно все очень неожиданно как-то. Неожиданно быстро начали вторую карту, и неожиданно быстро все поменялось. Ну что, в атаке GG покерок, и пистолеточку они уже близки. Собственно, в пистолеточке для того, чтобы э, победить. Ух, даже и не знаю, насколько. <coughs> Попытка дефать. Минус от six сикса so. И нет. Увы, для команды VueNet пистолеточка заканчивается. Вот такие вот печальные пирожочки. А печальные пирожочки для VueNet, разумеется, для команды GG покерок это повод только возрадоваться. Плюс экономика и вообще все замечательно. Все супер-супер-супер-супер-супер еще раз. А, Саня, что с Ведьмаком? Это я читал Так, Кикс, вы для меня профи Одна храбрость, чего стоит свои, свои слушать голос Мне, например, не нравится, когда слышу сам себе. Я обычно не отправляю голосов... А, понял, понял вас, Ахмал У меня первое время такое было очень, мне очень не нравится Мне и сейчас не нравится, на самом деле, слушать себя со стороны Я человек, который не может пересмотреть свой стрим Потому что я прям не фанат своего голоса, так сказать но мне главное, чтобы мой голос вам нравился. А уж для меня-то это дело десятое. Юпи-про. Минус. И это 2-0. Как репорт челу мой никтейм украли? Ну как, я не знаю. Заходишь, ищ ищешь его на фасике и бацкаешь ему репорт. Так, зря ты так, наоборот, надо себя возносить. Мысли материально стремление к профессиональной деятельности не грех. По мне, так ты лучше, чем тот же щекастый, который... Э, тоже на слэм, похоже, забыл его. <laughs> -э -э Ленин, что ли? Я -э Ленин или Сеня? Там просто щекастых больше нету. Ха, <laughs> ой! Вот это смог раздал! Вот это уволенные, елки палки Класснючие три кила, замечательная игра от Смока, прям... Мое почтение. Мое почтение. Это действительно было жестко. Здорово. Приложил. Приласкал. Обнял. Да, Ленин? Ага, все понял. Кстати, с телефона быстрее видео показывать, чем с компьютера. Да, так и есть. Кто выиграл на первой карте? Я отошел. Айдар, на первой карте выиграла команда Gigi Pokerok. Ну, собственно, там под их флагом вверху. А, плохо видно. Я забыл там поменять цвет, сделать его более ярким. Но у них есть маленький желтый квадратик. Вот сейчас его хорошо видно. Ну, собственно, форс. Ну, если можно, конечно, называть это форсом. Четыре девайса и один пистолет. Это не совсем, конечно, форс. Но что-то около того. При этом при счете 2-1, опять же, очень важный раунд сейчас для обеих команд. Экономически важный. Обе закуплены практически полностью. Ну, то есть в ноль. И, соответственно, в случае поражения... Вероятнее всего, в пятом раунде последует экономический раунд для команды, которая сейчас проиграет. Юпи не заметил своего соперника из-за дымов, который сам же положил. Не повезло. Какой у них пинг? Пинг на ваших экранах? Пинги показал. Все. Ратоблок. Энтри по Юпе. Смог дает ответный минус. Смог вообще молодец. Блестяще держит позиции и реализует свои девайсы. Это прям вот респектуречка ему. Но, тем не менее, в плюс для себя разменивается не его команда, поэтому ему еще предстоит здесь повоевать за право называться э, сильным игроком э, на точке Б. Но нет, все, борьбы не будет. Борьбы вообще не будет. Рейсы Double Six. Добивают остатки команды в юнет и 3-1. Ну и вот, собственно, тот самый экономический, о котором я и говорил. Сейчас он будет в исполнении коллектива в юнет Это, конечно, для них, опять же, достаточно плохо. Ведь они проиграли первую карту, и им бы сейчас было бы супер замечательно постепенно выдвигаться вперед, э, ну, какие-то раунды брать, какие-то перестрелки выигрывать, да, и хоть какую-то интригу держать. Потому что если они сейчас будут проигрывать первую половину, будут проигрывать ее сильно, это же может сказаться на морально-волевых качествах. Команды, и они просто вторую половину не дотащат, даже если могли бы ее дотащить. Ратоблок. Минус. Минус Юпи. Ну и проход на Б здесь, по сути, уже открыт. Последний оплот, так скажем, на споте Б это Алекс Рей. Его забирают. В общем-то, быстро достаточно его забирают. Кстати. Uh, ну и теперь уже самая основная задача, естественно, это отстрелить хвост uh, команды GG Pokerok в виде двух игроков uh, команды VueNet, которые заходили в спину. С этим справляются игроки и 4-1 на табло, как следствие всех действий от GG Pokerok. Пока я хочу сказать, действительно, матч идет круто, матч идет стабильно, здорово, даже если... Даже если мы будем думать о том, что это будет изикатка, я буду пытаться вас переубедить. Здесь изи катки не будет. Камон, мы с вами видели, как разыгрывался Мираж. Во второй половине, как минимум, произойдет смена стороны. Там, скорее всего, произойдет переворот по силе команд. Да и Эрвин, как вы видите, не настроен каждый раз отдавать точку Б. Вот, собственно, сейчас даблкил. И выход от команды GG покерок останавливается на этом. Юпи! Пытается сыграть, в общем-то, в, э, так скажем, в хитреца. Сам никуда не открывается, а просто ждет. Ну а Эрвин тем временем любит куда-то пооткрываться и делает уже третий минус, елки палки Неостановимый, неудержимый Эрвин. Алекс Рэй. Ну, позиция достаточно стандартная, не сказал бы, что удивительная. Но, опять же, она, конечно, по большей степени всегда... Приносит минус игрокам обороны, если атака заходит на эту точку без раскидки. Ну, тоже ничего, вроде бы, как удивительного здесь и быть не может. Последним остается Норофлекс, 46 хп. Нет бомбы, нет ничего. И я бы вообще, наверное, здесь... Ого! Ого! Я бы думал, конечно, о сейве. Но такое решение, в принципе, тоже можно понять. Все-таки не хочется отдавать лишние раунды соперникам. Не хочется отдавать им экономику и, конечно же, не хочется, чтобы они потом этой экономикой руководствуясь выигрывали какие-то раунды. 4-2. Снайперская винтовка у Ротоблока. Снайперских винтовок у команды в кстати говоря, нету. Но у них зато по мобильности все шик и блеск, огромное количество. Ого! Куда это у нас сейчас Double Six намеревался? Не самый, видимо, удачный респаун у него был для... или просто он где-то специально под подтупил немножечко. Но Алекс Рей. Ray... Бесподобен. Дабл Даблкил, отличная аркада, и это, в общем-то, наверное, в глобальном выражении минус экономика с атаки. Ну, Рафлекс. А, минус Юпи. Но только один минус пока что. Потеряли-то двоих. Отвечать за эти фраги предстоит еще очень и очень долго. Ну, пока что все тихо. Тихо настолько, что даже уж, как говорится, закладывает. Лернекс там сейчас может, конечно, э при не самых удачных выпадах, так сказать, э открыться под соперника, который в непосредственной близости находится. Да, это Шон. Ну, Шон, если опять же дальше пройдет с этой точки, конечно, Шон удержать никого не сумеет. Но, опять же, то, что сейчас происходит под точкой А, вообще не важно. Это лишь только пыль для отвлечения глаз. Ну, подсадки здесь делают какие-то игроки команды GG uh, покерок, Это все тоже очень замечательно. Ой. ой! ой ой Эрвин! Ну что ж, не слышал, что ли? Ой, Нора Флекс! Жесть! Жесть, дорогие друзья! Два замечательных минуса. Флеш. Чачка! Ротоблок! Успел! Ну как успел? Точнее, он выстрелил-то, находясь в фулл-блайнде, но он, блин, попал. Вот эта флешка называется, а. Тиммейт непонятно, сделал лучше или сделал хуже. Но выстрел бесподобный. Я как огромный большой ценитель uh, снайперских винтовок. Мне всегда нравятся игроки, которые играют с АВП. Ну, то есть мне больше всего нравилась всегда в Counter Strike позиция снайпера. И... Умение играть со снайперской винтовки я, наверное, ценю даже лу больше, чем умение стрелять с калаша. Поэтому, блин, это просто бесподобнейший выстрел. За это огромный респект. Снайперу команды GG покерок, ну а счет на табло тем временем становится 5-2, хватит уже, наверное, прямо о предыдущем раунде. Ой-ой-ой-ой, какой болезненный прострел-то у ЮПи 37 хп остается, а это, между прочим, один из немногих девайсов, которые у команды в все-таки есть. Но справедливости ради их не очень много, да, то есть, а точнее их вообще немного. Выки... Перекидывается молотов, и Шон все-таки свою позицию реализовал как минимум хотя бы на один фраг, но этого достаточно, как мне кажется. Lurnax минус Юпи и Эрвин последний. В соло, конечно, такое тащить один в четыре, не имея девайса. Ну, это прям вообще непредставляемая лично для меня ситуация. Как должны сойти звезды, чтобы не произошло то, что вы сейчас увидели, я даже не знаю. Ну, просто там АВП, контролирующая мид. КТ-респаун и любые подходы с любой точки. Вообще все под контролем игроков атаки. Там... Только ваншот с дигла мог спасти, но и то, я считаю, наверное, он спас бы ненадолго, на... не так сказать, да, то есть, ну да, минус, ну вот допустим бы сейчас упал бы но при этом же при всем с огромной долей вероятностью второй игрок атаки уже не падал бы. Ну и денежки закончились у игроков обороны, а закончились они причем капитально, 700 долларов осталось на всю команду на данный момент. Поэтому данный раунд проигрывать категорически нельзя. Но рейс, даже невзирая на то, что сам получил по голове, сделал важный минус на точке Б. Ну и, естественно, теперь, даже невзирая на размены, на точке обостряется ситуация. Да, просто, да нельзя. Ротоблок минус со снайперской винтовки. Шон, кстати, тоже имеет АВП. И услышал, услышал дуэль снайперов. И Шон выигрывает ее. А у Юпи, кстати, очень интересный девайс. Ну, МАК-7, в общем-то, я не буду говорить, что это... Типа вообще, зачем он купил дробовик? Нет. Макс 7, блин, это просто бомба. Только просто реализовать его нужно не при ретейке, да, потому что ну, на ретейке-то от Макс 7 уже толку не будет. Ну, потому что как-то ты будешь открываться под калаши с дробовиком, навряд ли ты просто даже дойдешь до той самой дистанции, с которой можешь сделать минус. Ну, а вот то, что сейчас под Юпи идет соперник, ну, ой-ой-ой-ой-ой, промах. Промах без фатального демейджа. Снайпер. <свас> <свас> Ай да Шон! Вот это раздал. Квадрокилл в результате оформил. Раунд, к сожалению, проигран, но квадрокилл все-таки сделан. Ха-ха, <свас> ежи. Четыре минуса. Замечательная стрельба. Вы видели, как красиво складывались ребята из команды GG Pokerok. Один за другим. Они падали э, на пол, но, увы, падали они уже безжизненными. 7-2. Джиджи покерок приближаются к победе в первой половине, к досрочной и, надо признать, очень уверенный. По девайсам у VueNet, как я уже говорил, денег-то не было И снайперская винтовка у Шона, засейвленная ее, ё... Ёб... Зачем? Я хотел сказать сейчас это слово, которое нельзя сказать Засейвленная в предыдущем раунде Ну и у Эрвина был МП 9 который он, к сожалению, сейчас не сумел Реализовать. Но по-прежнему есть АВП, которая, кстати, как вы могли заметить в предыдущем раунде, стреляет очень круто. Ну и находится это АВП на точке... А, насколько я понял, да, я что-то не обратил внимания, где у нас находится Шон. Да, на точке А находилась АВП, поэтому логичнее всего было бы идти на точку Б. Ну, потому что там, типа, понятное дело, что пусто. Лернекс. А, минус смог. Без потери хейлспоинтов, к сожалению, не получилось, но главное минус. В данном контексте важно сделать минус. Два минуса от игроков атаки суммарно. И АВП это тот самый Шон. И он остается снова в соло. Ну, блин. Здесь снова либо квадрокил, либо ГГ. Ой, ну ГГ. Ножом. Ножом! Дабл Сикс вырезает своего соперника. Мстит ему еще контрольным в голову. Но ему уже все равно после пики в спину. Здесь уже говорить не о чем. Админ, что за игра? Ну, очевидно же. Counter-Strike Global Offensive. Я уж прям даже и не знаю вот, вот уж прям даже не знаю Серьезно, стоит спрашивать, что это за игра а, Ну, кстати, победа в первой половине уже за командой GG Pokerok, 8-2 Но, в принципе, есть, конечно, возможность выходить на какие-то 8-7 для Вюнет. Объективно сделать это будет не очень просто Потому что, ну, все-таки соперник явно прям поддавливает Да и опять же, GG Pokerok, вероятнее всего, не просто не просто так выбирали а, карту... А, я все, я потерял до да, речи после вот этого минуса со снайперской винтовки. А, не просто так выбирали карту Вертиго. Скорее всего, они, наверное, как-то ее готовили, тренировали и так далее. А, ну и три в одного. Норафлекс последний. И тут, конечно, перспектив на взятие... Не очень много. Ну, я бы вообще бы сказал, наверное, что их просто нет. Минус от Юпи. И это, дорогие мои друзья, 8-3. Ну, это, с одной стороны, хорошо. Не все же команде GG покерок забирать раунды. Нам ведь хочется увидеть побольше интересного КСа, да? Так что, справедливости ради, и в Юнет свои раунды тоже должны забирать. Ну, вот три снайперские винтовки. А вот это у меня огромнейший-огромнейший вопрос к обороне. А есть ли смысл покупать три снайперские винтовки? Ну... Я, конечно, понимаю, опять же, ситуации, в которых э, профессионалы, например, иногда и 5 АВП себе позволяют взять. Но это профессионалы все-таки. А не слишком ли рискованно, проигрывая первую карту и проигрывая вторую на данный момент пока что, но еще не проиграв ее, вооружаться вот таким немобильным пай-раундом, а Алекс Рей. тем не менее, все-таки делает минус по Лердоксу. Не самое, конечно, адекватное решение, мне кажется, было здесь подсадиться. Но и погибает один из игроков Сэмка, Это был Смок. Юпи. Ничего себе. Еще и прям по лицу прилетает Дабл Сиксу. Ну и опять же, вот парадокс заключается в том, что игроки атаки на данный момент не знают о том, что э, большое количество снайперских винтовок есть у команды в Юнет, которые, естественно, лишают их мобильности. Что нужно дальше делать в такой ситуации? Просто максимально быстро раскачать э, своих соперников по позициям, ну и открыться на одну из них. Ретейкать с авиками будет тяжело, поэтому придется что-то придумывать, и ретейка, возможно, даже и не увидится. Собственно, Ноджи Джи Покерок не знает, что там 3 АВП, блин. Ротоблок погибает от рук Шона, и Норафлекс последний, он оставляет, кстати, Шона в живых, оставив ему, правда, всего 17 ХП. Ну и погибает от рук все того же Шона, да, вот что значит не добил, а вот Шон тебя добил. 8-4. Огромное множество снайперских винтовок. Ну, блин, три штуки было. И, парадоксально, но ну, такие байраунды иногда, вот, как вы видите, заходят. Из-за отсутствия, естественно, нужной информации у команды GG Pokerock. Ну, 8-4. Счет рабочий, счет играбельный. И надо, надо держаться обеим командам. А у нас, кстати говоря, пауза. Пауза, насколько я понимаю, взята командой GG Pokerock. Ну, логично представить, что именно они ее взяли, да, потому что, как вы можете заметить, там экономика не самая идеальная в целом у большинства игроков. Ну, мы не берем, конечно, там какого-нибудь даблсикса, э, у которого, да, сейчас было 5000 на руках, да, ну, или там 3900 у того же ротоблока. Мы возьмем, например, 1900, то есть 2400 было у Noraflex. Здесь как бы все и так понятно. То есть не самая качественная... Количество денег для приобретения адекватного количества девайсов. У Лернекса, кстати, тоже, как вы можете заметить, 2-300 было на начало раунда. Ну и, в общем-то, было принято решение, судя по всему, все-таки сделать форс. 2-3 Такнайна, Дигл и Ротоблок пока еще ничего не приобрел. И будет ли приобретать? Тут вообще вопрос. Да, Тек-Найн. Ну что, 4 Такнайна и Дигл. И мне, конечно, здесь с таким um, набором пистолетов видится только быстрый запрыг на какую-то точек под, может быть, дым и флешку, например. Этого будет, мне кажется, за глаза достаточно, потому что так все-таки... Это так найны против них не попрешь. Ну нет, конечно, попрешь. Че уж тут говорить, это все-таки пистолет. Но если грамотно и удачно открыться, попасть в самые необходимые, важные для себя тайминги, тогда будет все, по-моему, шикарно и замечательно. Но опять же... Получится ли? А вот получится ли, сейчас мы с вами и узнаем. Ну, не прям совсем сейчас, через 10 секунд. А, ну, я не вижу во всяком случае смысла разыгрывать а, данный раунд вот с таким количеством пистолетов и с таким типом пистолетов, да, что важно, медленно. Вот мне кажется, нелогично медленно разыгрывать так найда. Ну, потому что ну, вот диглы еще можно, да. То есть вот есть дигл у Wix. Ему я бы, наверное, конечно, не рекомендовал бы, да, в попыхах куда-то нестись. Но. Ну, типа, блин. А как еще? А как еще? Да, мне это выход на точку А. Быстрый, резкий хлёстки из снайпера. Он же ЮПРО. Юпипро, точнее, моментально разматывают вражеские текнайны, при этом размены. Кстати, и точку-то захватить не удалось, дамы и господа. Но здесь вопрос, конечно, к Дабл-Сиксу, который что-то как-то некомандно немножечко играл, пытался спрятаться все это время. Но один минус, однако, все-таки успел, кстати, сделать. Справедливости ради. Но не стал открываться вместе с тиммейтами на точку, и только поэтому, собственно, и выжил. Ну что ж, теперь экономика восстановлена И самое время провести полноценный девайс на раунд Но для команды GG Pokerock это плохо на самом деле Потому что предыдущий раунд, проигранный с Он еще и экономику команды VueNet закрепил Вот чего наверняка, конечно же, игрокам атаки действующей не хватало То есть это было не нужно, прям очевидно Типа всегда же приятно пинать соперника, когда у него нет денег Теперь такой же быстрый выход, но на этот раз уже с девайсами. То есть с эмочками. Ой, простите, с калашами, конечно же. Пять калашей, если быть точным, сейчас находится в руках команды GG покерок. И это давление на точку. а, -а, -а ничего себе! Алекс Рей погиб в то время, как его убийца вообще ничего не видел. Два в два, дорогие мои зрители. Снайперская винтовка есть у Шона. Эрвин на эмке. Ну и Рейс вместе с Лернексом вдвоем остаются здесь. Естественно, навряд ли мы увидим перетяжку. Скорее всего будет разыграно все-таки А. Но нелогично было бы уходить на спот Б, как мне кажется. Увидел кусочек соперника. Глазастый наш Рейс 112. Эрвин. Погиб, пошел. Ой, сейчас как вот это... Переиграл Он просто его сейчас переиграл 9-5, дамы и господа, не успел даже выстрелить Игрок обороны Ну что ж, такое бывает Ну и последний раунд первой половины В общем-то ожидаемо Начинается прямо сейчас Совсем чуть-чуть остается до Начала этого раунда Почему чуть-чуть? Потому что пауза очередная Непонятно вот теперь уже кем она взята Ну Типа не думаю, что игроками обороны Хотя вполне возможно я считаю, конечно, что GG покерок здесь тоже уместно было бы взять паузу. Им все-таки нужно было бы нацелиться на счет 10-5. И поэтому, да, как вы видите, у Норафлекса там не все хорошо с девайсами, да, у Рейза, в общем-то... Ну, у Рейза, кстати, потрачено 4700, да, как вы можете догадаться. Вероятнее всего, это был купленный девайс. Он, может быть, и лежит где-то недалеко. Да, вот, видите, калаш лежит на полу. То есть все сходится. То есть все при девайсах кое-как-то все-таки закупились, у команды же в Юнет все не настолько приятно, как хотелось бы, да. Опять же, есть дробовик МАК-7 у Юпи. С МАКу вообще как-то что-то ничего не досталось почему-то. Но там тоже, может быть, где-то лежит девайс. Просто мы его не видим, да. Он может на полу где-то сейчас валяться спокойно. И да, как вы видите, МК тоже лежит. То есть, в общем-то, нет снайперской винтовки у команды в Юнет. Просто на нее не хватило. Но на полноценный девайсный раунд, по сути, ребята, наскребли. Ну, Эрвину не хватило, конечно, на шлем. Но это вообще, мне кажется, не критично в данной ситуации. Ну, а Юпро... Upro... Юпро мне опять хочется называть его Юпро. Хотя он U... как-то вот... Я сказал, что буду называть его Юпи. А ну вот больше мне так Очень долгое ожидание Очень долгое ожидание Мне прям, блин, пауза по 2 минуты калит всегда В этом плане fastcap.net Замечательная платформа Там, блин, паузы всего минутка Но здесь, конечно, блин, почти 2 Это жестко Но, тем не менее, дорогие мои друзья Пауза все-таки не вечная И она заканчивается Раунд стартанул и это последний раунд перед сменой сторон. Далее команды поменяются местами. Но у нас опять же быстрый выход на точку А. В исполнении коллектива GG покерок. Посмотрим, насколько удастся удержать этот выход. Смог один, только лишь минус. Второго почти добил, но не добил. Такое тоже происходит. Ротоблок минус Алекс Рей. Ситуация 2 в 3, атака в большинстве на одного человечка, но все-таки в большинстве, и это тоже как бы профит. И вот теперь уже как раз начинается перетяжка на точку Б. Но на нее, в общем-то, успевает Эрвин, и от стараний Эрвина сейчас многое будет зависеть. Если он успеет хоть какие-то фраги сделать, ну, вообще ладно, камон. Если бы команда GG покерок еще хотя бы выход какой-то сделали бы, да, то они пока только гранатами кидаются, но... На прямых перестрелок-то нет, то есть это. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Посмотри, ротоблок. в спине елки-палки отдается. Интересный, конечно, раунд от команды Джиджи Покерок, но мне хочется пробить себе, если честно, ребятам не в обиду фейс палм. Почему так долго-то раскидывали и не выходили? Блин, очевидно же, что там была перетяжка и уместно можно, уместно было бы выходить. Потому что там был только один соперник. Это прям потолок. На точке Б не могло находиться два оппонента в этот момент. Зачем-то послали э, игрока, кого-то, мартаблока, да, послали в спину с Во имя чего? Для чего? Больше вопросов, чем ответов, вот, блин, честно слово. И очередная пауза. Пяти... Пятитысячная пауза уже за этот матч, блин. Что там можно так долго обговаривать? Ну, только если рассказывать, как день прошел. Саня Ждун. Володя, привет. Ну, не то чтобы Ждун, блин. Кстати, блин, не получилось тогда в этот... В, в ДС зайти. Сегодня, не знаю, получится, не получится. Если да, то залетим, потому что, блин... Просто сегодня очень долгая потенциально трансляция. Она закончится не раньше 10 вечера по МСК. Поэтому, если я не сильно устану, то залечу. Ну, пока это неловкая пауза Давайте я вам хотя бы что-ли напомню Какие команды участвуют в этом турнире Какие мы сегодня там будем смотреть Команды В Юнете Джип и Кирок, собственно, вот сейчас играют За выход в полуфинал Активити гейминг С турнира снялись Вместо них играет команда Бесперспективняк Tans squad тоже снялись С турнира и вместо них играет Команда Как там они называются Лук Что-то там что-то там с луком связанное. <laughs> looking for Ork. А Вот, собственно говоря. Looking for. А, они. Они будут играть а, в следующем как раз матче. Завтра мы будем смотреть с вами матч команды Йо-Йо и Jenner Side. Ну и второй матч завтрашнего дня. Это White Flames против Bell Cyber Джуниор. На 1.6 есть заказы стримов или пока Тишина. Тишина. Ну, это же 1.6. Если кто-то какие-то крупные турниры не проводит, то и заказов логично же не будет. Практически. Практически со стопроцентной уверенностью это можно говорить. Ну что, вторая половинка начинается, дорогие мои друзья. На картах сразу по ступенькам что-то там, видать, подскользнулся один из игроков атаки. Ну, прям какой-то очень уж витиватый раунд, по-моему, в исполнении в Юнет. Оп, здравствуйте. Но Рафлекс. Энтри фраг по Эрвину. Далее Юпи. Разменивается. Ротоблок. Один тоже только минус успевает сделать. Ситуация 3 в 3. Но точка Б достаточно интересным образом была сейчас выбита у игроков атаки. Опа, Здравствуйте. Опа, здравствуйте в ответ, дорогие друзья. 2 в 2, 1 хп остается у Шона. Шон, смотри, как потеет, боится. Боится и все-таки погибает. И все-таки второй тоже погибает. Ёл пал, дорогие друзья. В Юнет так роскошно разыграли пистолетку. И такое печальное завершение этой пистолетки. Мне реально искренне жаль, что команда в Юнет сейчас проиграли пистолетный раунд. Не потому, что я типа за них топлю или что-то еще. Но, блин, они так хитро, на шифтах, аккуратненько, прям на пролом зашли. Разменялись, хорошие позиции получили, но... Да. Я, кстати, КС удалил после того, как меня стали и э минусы убивать на ФК. <свят> Володя, это говорит о вашем регрессе, как о регрессе игрока. Но это, точнее, говорит о том, что вы слишком часто играете в другие игры, поэтому скилл в кс начал просаживаться. Ну и возраст, черт возьми. И молодеем же мы все. Но вот сейчас 10 львов на карте Вертига... Будут воевать, кстати, баю команды VueNet. Да, бай раунд. Это вообще ни разу не шутки. Пять Галилов и Скаут. И выход на точку Б. Непонятно, правда, будет или нет. Потому что бомбу что-то никто брать не стал. Ну, попытка прозондировать, так скажем, почву. Алекс Рей пытался сыграть на сбор информации. Сбор информации для Алекса закончился... Гибелью, как и для Шона. В общем-то, вот эти позиции восседания под какой-либо точкой. Не всегда, как мне кажется, профитные В данный момент... Ой-ой-ой, double six Минус Юпи, но смог. Смог. Смог. Смог. Разменять своего а, товарища по команде. Пытается забрать еще одного оппонента. Но тут уже подтягивается ротоблок. Да и вообще вся команда GG покерок уже подтягивается на... Удержание спота А. На этом раунд заканчивается поражением для Вьюнета. Счет 6-11. 16... Не, это говорит о том, что на ФК пульки не читает у меня на обычных серверах. У меня все норм. Не соглашусь на все 100% волос, потому что я испокон веков читаю комментарии от всех, что у всех не залетают пульки. У всех не залетают пульки. Но вот я сколько лет играл на фасткапе на первом, я никогда не жаловался на то, что у меня что-то где-то не читает. Я вот неоднократно, опять же, на последних стримах на фасткапе говорил, что вот, человек говорил, у меня вот здесь не зачитал сервер. Я открываю демку, смотрю, там прицел где-то в жопе мира, простите меня. То есть он стреляет не в модельку и потом жалуется, что у него не зачитало. Ну, надо просто понимать, что синхронизация реакции и действия руками <coughs> не всегда одинаковая. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, дорогие друзья. Ну, хоть один. Хоть один минус Алекс Рей все-таки успевает сделать перед своей преждевременной кончиной. 12-6. GG покерок. Забирают раунд вообще практически без потерь. Ну, потеряли ротоблока. Это не сильный... Урон как с точки зрения экономики, так и с точки зрения, в общем-то, всего остального. Ну, одного потеряли. Вон он уже со снайперской винтовкой. Толку, что его убивали в предыдущем раунде. У него все равно есть АВП, у него все равно есть деньги. Победа в раунде все равно за GG покерком. Ну, что говорить. А, попытка зайти на точку Б, опять же, на нахрапом, быстро и резко. Ротабло. Ой-ой-ой, Алекс. Ну, я бы сказал, наверное, конечно, что это случайный минус в результате Лернекс... Uh, Все-таки погиб, но Норафлекс забирает от двух оппонентов Ротоблок, жирнейший хедшот со снайперской винтовки Та самая, кстати, АВП Супер, супер выстрел со снайперской винтовки Минус тиммейт, четыре оппонента впереди И прям действительно в этой ситуации... Позитивного развития событий уже, ну, просто быть не может. Юпи вынужден убегать и, наверное, только лишь сейвить снайперскую винтовку. Минута времени, но нет, он, кстати, решился не сейвить. Жесть какая-то. Представь себе, что даже хаос удалил... Из-за того, что поменяли хостинг на ФК и стрельба ст стала хуже. Не, я не отрицаю, что она плохая стрельба, понимаешь, Володь? Вот это и самое главное. Я не отрицаю, что там плохая стрельба. Просто не надо все скидывать всегда на то, что сервер не читает. Большинство людей рукожопы и стесняются это признать. Вот, вот вся механика на самом деле. А хаос главный задрот КС у нас. Это я понимаю, что он у вас самый главный задрот. Но вспомним других задротов, которые до сих пор играют в КС. Им по барабану вообще это Марго. И у них как бы хостинг поменялся, а им по барабану получается же, да? Ну что, наконец-то надежда. Надежда у команды VueNet на победу в раунде. Как минимум 4, 5 даже, простите. 4, нет, все-таки не оговорился. 4 в 2. Ну такая хаешка, откровенно говоря. Прям совсем такая себе. Ну, блестяще. А здесь добавить нечего. Раунд качественно сыгран. Команда в Юнет заслуженно забирает седьмой раунд. Разница 6 матч Невелика разница. Объективно невелика, учитывая, как... Первую половину GG покерок играли, да, ну, мы можем сделать вывод. А почему бы и в Юнет точно так же не сыграть первую половину? Все, я думаю, знают э, стандартные какие-то гранаты, которые нужно здесь раскидывать. Ну, вот вы видите, да, у нас здесь и даже э, 2D-шечки, бусты какие-то используются, кстати, которые работают. Минус от Лердокса, далее минус от Рейза. 4 в 3, атака в меньшинстве, но, тем не менее, выход не остановлен. Выход продолжается и по-прежнему еще есть... Много достаточно перспектив на то, чтобы этот выход стал успешным. Double six кто вот здесь вот... Ой, попал попал флешкой в ногу соперника. Услышал, естественно, что попал. Но, кстати, открываться не стал. А я бы, например, открылся и попробовал прострелить. Скорее всего, меня за это убили бы прям там. Но я бы попробовал. Но Дабл Сикс пытается сыграть максимально осторожно. И да, он выходит на добивание чуть позже. Смог со снайперской винтовкой. Минусует рейза. И нужно минуснуть еще трех оппонентов. И снова оформить Квадрокилл с АВП. Такое с Маку было под силу, но правда он играл в обороне. И правда раунд он все равно проиграл. Как вот обидно. Ты делаешь 4 минуса, но раунд все равно проигрывается. Прискорбно. Дабл Six. Последнее слово за ним. 14-7. Двухкратный перевес по раундам за коллективом Джиджи джи покерок. Команде в Юнет а, предстоит, ну, не сказать, что прям хорошие раунды с точки зрения экономики. Опять же, ребята закуплены в ноль. Отдавать пятнадцатый категорически нельзя. Иначе на последний раунд просто не останется денег. Шон! Отлично сыграл под тиммейтскую а, флешку, Ну, а Лернекс? А Лернекс что? Размены. Размены, дорогие друзья. Обороны осталось меньше. И команда в Юнет... Ну, раньше времени, конечно, радоваться, я считаю, нельзя. Но уже могут, в общем-то, порадоваться. А Шон? Ну, здесь я не сомневался, честное слово, не сомневался, что Шон попадет. Это очень хорошая АВП с достаточно хорошей реакцией. Поэтому о чем здесь можно было говорить? Ну, а вот здесь к Double Six -у вопросы. Почему не было минуса сейчас? Ну и, и, и бесподобно. <смех> бесподобно завершает раунд команда в Юнет. Но, в общем, что-то... Я просто не сильно понял. Double Six он же как бы ожидал, что кто-то туда выйдет. Но когда соперник туда вышел, он в него стрелять-то не стал. Он просто посмотрел на него и хорош. Ну, хороший-хорош, как говорится. А вот GG покерок проиграли важный экономический раунд. Потому что нет денег теперь именно у них. Могли бы сейчас выиграть матч, но, увы... Увы, ах. Команда в Юнет, как я уже говорил еще на Мираже, что здесь не будет изикаток никаких. Не надейтесь, что даже тот же самый Вертига зайдет легко. Никому он легко никуда заходить не будет. Ратоблок. Минус Шон, и здесь, к сожалению, АВП, который я хвалил в предыдущем раунде, я вынужден сказать, что он промахнулся. Акела-то, ой, Double Six. Подхватывает Эрвина и только сейчас Начинаются размены, какие-то разменные Минусы, вот какая-то позиция невменяемая Сейчас была от Рейза, вот Double Six Стоял в предыдущем раунде в закрытую И поэтому принес много Профита своей команде, сейчас Рейс За агрессию заплатил Сполна. Ну, очередной размен. Ситуация 2 в 2. Снайперская винтовка есть у ротоблока, но пока не совсем понятно, что будут делать в Юнет, потому что они вообще по карте путешествуют сверх круто. Бомбу в респау не закинули и только потом будут думать, куда будут заходить. И заходить они будут на точку А. На споте А у нас в данный момент из игроков обороны по сути, по сути, да никого то есть нужна будет стяжка-перетяжка какая-то волшебная и молниеносная. Ну, вот, в общем-то, стянулись. Стянулись, но позиции-то уже потеряны. Карл. И все. До свидания. Алекс Рей машет ручкой своему товарищу с никнеймом Double Six. И это 14-9. Пытаются GG покерок, конечно же, не отдавать раунды. Даже на пистолетах навязывают достаточно некислую такую борьбу. Но в Юнет... Уже теперь вооруженные до зубов. Их экономику теперь уже сломать будет невозможно. То есть каждый раз в юнетовцы будут бегать с автоматами. И джиджи Кирку тут вопрос либо терпеть, либо кардинально подходить иначе к проведению раундов. Потому что видно, что схема, которую на данный момент себе наметили джиджи Кирок. Уже не работает Энтрифрак, однако же, за Нора Флексом И ответного минуса не последовало Потому что Нора успел свалить Хитрый Нора успел покинуть опасную позицию Но вот Ротоблок, кстати В одном из предыдущих раундов Играл с АВП в этой позиции Его под флешку забрали с нее Может, не стоит тогда просто такую позицию занимать? Ну, скидывают -а другу-другу э гранаты игроки команды GG а Покерок. чтобы попытаться как-то это поприятнее, не принять. Ну, два минуса от атаки, замечательно. Третий минус от атаки. И я уже сказал, да, GG Покерку надо срочно придумывать новый стиль атаки. Потому что обороны, прошу прощения, старой уже себя изжил. Но Рафлекс только третий минус спасет. Но спасение в третьем минусе искать это прям... Такой себе. Ну, а ротоблок просто со снайперской винтовкой ждет, что кто-то выйдет чекать его позицию, и он сделает минус. Так и будет, в общем-то. Юпи открылся и сделал минус. Зачем тогда вообще ротоблок туда попер? Просто потерять АВП. Мне, у меня, простите, дорогие друзья, складывается впечатление, что команда GG Pokerok немножко подрасслабились, увидя счет. А теперь как бы не могут никак собраться обратно, да? Вот Нора вовремя хотя бы убегает на сейв. Здесь погибает Шон. Ну, потерян один девайс, но, опять же, я уже говорил, что экономики в Юнет. Нет ничего такого, что могло бы ее поломать. А Дмитрий, приветствую. Так дальше, в общем-то, начинается самое интересное. 25-й раунд встречи. Нет экономики у ДжиДжи Покерок. Ну... Один засейвленный девайс с предыдущего раунда Один купленный сейчас Ну и стакнуться решили По всей видимости куда-то в район точки А Поджать что-то даже решили Ну и столько смоков накидали что сами теперь в них ничего не будут видеть. Майнд-геймс какие-то. Не самые, как мне кажется, трезвые. Но все-таки они какие-то есть. Ладно, окей. 14-10. И первый минус. Второй минус. И третий минус. И четвертый, дорогие друзья. И все это в исполнении коллектива в Юнет. Достойнейший коллектив. Уже 100% могу сказать. Потому что ну делают реально крутые вещи. Реально прям крутые вещи. Ротоблок. Забрал Юпи, а толку вообще от этих фрагов по Юпи? Он, он, конечно, не Юпи, но, блин, Юпи прикольно. Мне вот нравится, как звучит. А может, Юпи вообще? Кто знает? Кто знает, какой смысл человек вкладывал а, в свой никнейм? Я частенько встречал такие никнеймы, которые вообще с первого раза нормально не прочитать... Но и они, оказывается, не лишены смысла. Полноценный девайсный раунд с МП 9 у Норафлекса. И в очередной раз раунд под точку А. По крайней мере, пока что. От Пакерка. Ой, прошу прощения, от Юнет. Что-то я не, не в ту сторону посмотрел. Ну, короче, осторожный. Вот теперь уже осторожный раунд от GG. И это, естественно, правильно. Потому что тут при таком счете и при натиске соперника, ну, лучше все-таки отказаться от каких-то э, аркадных действий для сбора информации. Потому что, ну, в общем-то, этот сбор информации может привлечь э, за собой... Повлечь, прошу прощения, за собой э, поражение в раунде. И здесь надо трезво оценивать, есть ли какой-то смысл... Куда-то выходить в аркаду Ну вот по всем действиям команды в Юнет Становится понятно, что сейчас последует выход на точку А И Нет никаких гранат от игроков обороны Заметили? И заметили это пассивное удержание От игроков команды GG, покерок. Игра от ретейка. Интересное решение при учете того, что у соперника полноценно развитая экономика. И навряд ли игра от ретейка Вообще хоть какой-то профит способна здесь принести. Легчайшие два минуса для Юпи. Эрвин минус дабл сикс. Ну, здесь можно пытаться дефать сколь угодно долго. На нож. На нож, но без минуса. Бог ты мой. Бог ты мой, дорогие друзья. Что сейчас произошло? Рафлекс Получил удар с ножа. Выжил. Разменял тиммейта. Еще и бомбу снял. 15-11. Бесподобнейший раунд с точки зрения красоты Counter-Strike. Вот красивее придумать очень сложно. Я не скажу, что невозможно, но сложно однозначно. Просто какая-то вакханалия произошла. Причем джи-джи-покерок разыгрывали раунд максимально сложный. То есть это игра три тейка. Это игра в той самой ситуации, когда вы преднамеренно отдаете точку и вам ее предстоит выбивать. То есть вы уже заранее об этом думаете. Ну, елки-палки. Как это сработало? Очень интересная задумка и очень интересный, э, ну, интересная реализация. Бесподобно. Аплодирую стоя. Алекс сейчас чудом выжил. 16 хп у него осталось после стрельбы от соперника. Очереди куда-то там по непонятно по какой части тела. Куда-то в филе, и, в общем, ему настреляли. Ну и у нас снова на точке А начинается что-то. Что-то. Опа, сгорел Лердокс. Ну, нормалек как бы. Так, такое тоже бывает иногда. Дым не успел прилететь вовремя. Почему он прилетел вообще с таким бешеным запозданием Для меня загадка Ну, у нас здесь чертаблок со снайперской винтовкой сидит Хотя я бы на его месте уже давным-давно Убегал бы отсюда Сидеть здесь по бессмысленно Тем временем на точке Б тиммейт погиб Ну, вот и здравствуйте Опять же, хотел сделать покрасивее Не буду стрелять в первого, буду стрелять по спинам всем сразу и в результате не выстрелил вообще никуда. 15-12. И, ну, я бы сказал, минус экономика. Здесь, конечно, экономически однозначно должен будет быть. Должен будет. А, должен будет быть. Какая-то фигня получается. Должен быть проведен. Вот так. Не должен будет, а должен быть проведен экономически. И да. Марикака. Запинали. Запинали, забрали Ой-ой-ой, сложности Сложности появляются, еще и минус от ротоблока Но тут же размен последовал, поэтому 3 в 3 Рейс Минус смог и выпадает бомба, дорогие друзья Ну тут такое Проиграть это надо быть сейчас вообще очень талантливыми Но надо не забывать, что у GG покерок Нет арморов, нет раскидок И нет вообще ничего Что могло бы получиться? Что могло бы помочь выиграть? Лернекс ждет Непонятно, что он здесь уже ждет Бомбу-то забрали 15 лет назад И унесли ее на точку Б Но чего-то ждет Там надо забирать калаш, который был выбит И сейвить его Вот что надо делать Вот этими вопросами как раз сейчас должны заниматься игроки обороны Они занимаются какими-то странными вещами Честно сказать Ну, то есть, если они действительно будут сейвить Все, окей, вопрос снят, я ничего не говорю Но если они придут на ретейк Это будет забавно во-первых, потому что сейчас, ну, понятно, что ретейкать-то нужно идти точку Б. Но, блин, ну калаш. Ну, прям, ну такое себе. Рискованная мероприятица намечается у команды GG Pokerock. Но они хотят решить все и сейчас, как говорится. Ну, минус калаш, тот самый, который я как раз-таки рекомендовал, наверное, все-таки лучше засейвить. Но Рафлекс с диглом. Хороший хэшот. Ну и здесь уже без хедшотов, Вернее, тоже хороший хедшот, но только от Шона. Кстати, бомбу снять так и так уже не удавалось бы. 15-13. Полноценный девайсный раунд. И потенциально, возможно, последний полноценный девайсный раунд для коллектива GG Pokerok в основном времени этого матча. Пауза взята сейчас не зря. Ребятам очень важно грамотно распорядиться экономикой. Купить правильные девайсы. Распределить правильно позиции между собой. И занять те точки, которые каждый будет держать хорошо, да. То есть тимплей сейчас надо включать и выкручивать его на максимум. Потому что, если будет отдача 14 то не останется денег на 30-й раунд. И вы только задумайтесь, мы с вами увидим допы. На допах есть огромная вероятность поражения в раунде. И... ну и все. То есть допы проиграны, и третья карта... А третью карту можно уже и не выиграть. Потому что Ancient... Ну, ее хоть никто и не вычеркнул. Что означает то, что каждая команда готова ее сыграть. Но нужна ли кому-то здесь третья карта? То есть конкретно команде VueNet, конечно, нужна. Потому что им, чтобы выиграть, уже придется играть третью карту так или иначе. Но команде GG Pokerock... Определенно хочется выиграть в основном времени и, естественно, на двух картах, не рискуя, не подбрасывая эту самую монетку и не пытаясь выигрывать карту Ancient, на которой шансы будут у команд просто 50 на 50. Но размен пиками в любом случае всегда интересен, так как команда GG Pokerok забрали э, чужой пик, вполне себе можно догадаться, можно предположить. Что в Юнет могут забрать чужой пик. Тогда я просто хотел бы поинтересоваться, почему команды пикнули именно так. Почему не GG покерок пикнули карту Мираж. И, соответственно, наоборот, почему в Юнет пикнули Мираж, а не Вертига. Э, Но ладно, в общем... Тут, опять же, слишком много вопросов Ответы, на которые мы не получим, все равно Да и они, в общем-то, не настолько вот, уж важны Я имею в виду, конечно, эти ответы Также напоминаю вам, дамы и господа Что большинство голосов ВКонтакте В моей группе ВКонтакте было отдано за победу команды VueNet И в данный момент э, в чате на Ютубе 58% голосов также отдано за команду VueNet Но, напомню вам, они проигрывают Проигрывают они 1-0 по картам и 15-13 э, на одном из раундов. дабл 6. Э, бесподобная реакция. Ни одной пули в соперника не было выпущено. Ну, плохо. Плохо GG Покерок играет в обороне на вертишке. Это прям вот, ну, видно. Не то, чтобы даже, может быть, и не они плохо играют. Скорее, тут хорошо играют в атаке в юнет. Тут вопрос все-таки, с какой стороны посмотреть. Но мне кажется, поплыли ребята из GG Прям очень сильно. Ну вот сейчас я бы, наверное, сказал, что больше повезло игроку обороны, чем игроку атаки. Вот прям, прям повезло. Потому что стрельба-то получилась не самая адекватная. Ну и, в общем-то... В общем-то, у нас опять же выход сейчас попрет на точку Б. Э, с э, перетяжки спота А на спот Б. И вопрос, насколько быстро GG Pokerok сориентирует, что это именно так. Э, вот насколько быстро они смогут оказать... Поддержку и помощь Артаблоку, У которого тут хоть и 100 хп, но 5 соперников перед носом 5, Карл, вот он, начинается выход И все, ротоблок без минуса погибает ГГ, я не верю в такие ретейки, такое не выбивается Ой-ой-ой, ой, рейс еще и погибает но Здесь один единственный правильный вариант развития событий, это сейф. Куда вообще сейчас полезли они втроем, там, на, на четверых открываться? что учет странности какие-то делают сейчас GG покерок. Прям не то, чтобы вот прям неправильно играют. Ну, нормально, да, то есть постреляли друг в друга парни. А пострелялись, дострелялись, так сказать. Ну, Лернекс сейвит АВП и, видимо, видимо, засейвит его. Ну, а что в следующем раунде делать теперь мне просто ответьте? Короче, это 100% доп и GG покерок. Просто руинят сами себе, на самом деле, своими же действиями. Почему? Ну, потому что, опять-таки, я повторюсь, в обороне они разыграли начало второй половины. Круто. А дальше, когда атака поняла, по какому принципу действует GG и немножечко начали более прицельно стучать в точку А, никаких телодвижений в сторону исправления ситуации от команды GG покерок-то и не последовало. Ну, в результате клишированная оборона, которая, как вы видите, не жизнеспособна. но ну, первые четыре, там, пятый раунд еще худо-бедно забирали. А дальше не смогли подстроиться под атаку оппонента. Атаку. Под атаку, конечно же, оппонента. Ротоблок. Минус Шон, я, блин, подумал, что это Лордекс сейчас сделал минус, но смотрю, с Эмки, а он уже вроде был с АВП. Подозрительнейший момент. Ну, короче, АВП э, чудодейственным образом сейчас промахнулась на руку, так сказать, оппоненту. Алекс Рей, минус Рейс. Ну и у нас снова выход на точку А. На эту бедную богом забытую точку А, которую без конца давят и давят игроки команды в а GG покерок ее без конца проигрывают и проигрывают, проигрывают и проигрывают. Жесть, как она есть, дамы и господа. Бомба установлена. Обороне предстоит ретейк. Ретейк не самый, прям вот самый качественный, не самый крутой. Ушел пятый игрок команды GG, GG покерок. Говорит: смотреть на это я не могу. Это 15-15 овертайма. Ну, просто мне добавить нечего. Куда пятый-то вышел, елки палки Это же не поражение, это оверы. Как бы мы увидим возвращение или нет? Или мы увидим теперь паузу? Чё мы увидим? Нет, бот куин. Дабл сикс. Вы куда? Как бы. Как бы вы куда? Решили опрокинуть команду Свою, по дело Допускаю такой вариант То, кстати, Бот Куин молодец Он приобрел снайперскую винтовку И это в перспективе для команды GG покерок хорошо Но, конечно, плохо, когда такое происходит Что вот лифт э, такой, да, как бы случился э, Не совсем своевременный э, Две АВП, между прочим э, Имеется э, у команды Вьюнет И, и только две АВП. А, ну, одну АВП только что поменяли на автомат Калашникова. Что будет... Что будет дальше, пока очень сложно предполагать. Есть бот, бота убили. Нет, бота не убили. Когда-то, да, успели убить. Нет, ротоблок забрал бота. Okay. Uh, не суть, не суть важно Важно то, что ситуация uh, не совсем равная Но учитывая два красных игрока обороны Я бы, наверное, сказал, что около равенства ситуация Ну и плюс перевес в одного игрока Это настолько номинальная цифра Что реализовать эту самую цифру То есть этого самого одного игрока В общем-то можно и не успеть Хороший мант работает в ViewNet uh, вперед Скандирует у нас в чате не могу не согласиться, ребята действительно сыграли Очень круто и очень качественно Действительно отыграли а, Свои раунды Ну, камбэк, блин, во второй половине до допов Шикарно Шикарно, но, конечно, вопрос К команде GG покерок Потому что то, что они делали, это прям забавно. Ротоблок. Минус шон. дабл килл от игроков атаки. И вот тот самый перевес, который потерялся дальше. Мы, конечно же, идем в дым и там умираем. И рейс остается тащить один в два. Ну, по рейсу есть инфа. Он плюс-минус понимает, где находится оппонент. Оппонент, кстати, с ВП. И оппонент, кстати, не успевает убежать. Потому что дымок рассеялся. Ну, очень не вовремя. А вот если бы... Ну, секунда, да? Вот, грубо говоря, опять же, тайминги. Всего-навсего секунда, и все могло бы сложиться совсем иначе. Но 16-15, дорогие друзья, Джиджи Pokerok. Берут первый э, раунд, первой половины, первой серии овертаймов. Да, вот такое пафосное и крутое название. Вынуждены ребята играть в меньшинстве и берет берется пауза. На... Как, как, как, какой ляд, простите меня, берется пауза? Для меня загадка. Ну, типа, если не вернулся он, то неужели вернется сейчас? Почему же не в предыдущем раунде бралась пауза? Что за риск? Вообще, самое интересное, куда делся пятый игрок? Куда делся дабл Six? Какие-то технические проблемы застигли, судя по всему, игрока команды GG Pokerok? Либо же это просто бомбанул, как говорится. Рвануло у кого-то седалище, и он просто именно из-за этого решил покинуть матч. Я, конечно, надеюсь, что нет. Ну, а какие еще могут быть проблемы, блин? Вероятнее всего, отлетел интернет или что-то такое, или крашнулась кс Такое и у меня, когда я играл в КС, было часто. Поэтому я не удивлен вообще. Так что нам остается только ждать возвращения пятого игрока. Но возвращение этого, я уже уверен, практически не будет. Что-то там ребятки сейчас... Пишут, пишут, пишут. Но мы, естественно, этого не видим. Нас чат скрыт. Исмаил, когда КС 1.6? КС э, 1.6 не скоро. Вот это единственное, что я могу сказать. Э, в обозримом будущем, где-то в течение ближайших двух недель, КСа нет. 1.6 именно. Есть только КС Гоу и Ведьмак. Пока других игр не предвидится. И, ну здесь, как говорится, и невооруженным взглядом видно, что в юнет в атаке работают очень уверенно Очень уверенная атака у ребят прям заслуживает уважения Парни явно знают, что делать, что на точке А, что на точке Б Но у GG покерка есть, так скажем, ахиллесова пята А конкретнее это точка А, а Постоянные выходы на точку А сопровождаются тем, что игроки обороны постоянно эту точку руинятся Вот, ну не удается не удается ее удерживать вообще ни в каком виде. Ну вот сейчас идет прокидка и Энтри вроде бы сделан командой GG покерок. Но здесь торчал нога из дымов. Не очень удачно лежал дым. Алекс Рей, грустен и погиб. Минус от ротоблока и два игрока. Атаки, простите, уже один остаются в живых. Это Шон. У Шона, конечно, ситуация... Около мертвый и, да, сделав минус по Алёрноксу, он погибает от рук ротоблотка. Ротоблотка, э, простите, ротоблока. 17-15. Разница в два матчпоинта и GG покерок, на удивление, в обороне, хочу подметить. На удивление, заиграли вдруг неплохо и даже удалось удержать точку А. Ту самую проблемную точку, которая очень много проблем принесла во второй половине этого матча. А во второй половине основного времени, давайте скажем так. Ну что ж, снова точка а. ничего нового, кардинально нового не придумывают игроки команды в Юнет Они играют на точку, которая у них получается лучше всего Рейс перед смертью успевает сделать минус, а далее смог и Эрвин Сводят практически на нет все шансы на победу в раунде для команды джиджи покерок ну и как-то, я не знаю, как, как, как вот, ну, Алекс Рэй пытается помочь, что ли. Ротоблок забирает Эрвина, ну, а дальше вместо того, чтобы, блин, я, опять же, вот не понимаю, вроде бы ребята очень умные, но делают порой такие мувы. Неужели уже устали? Обычно просто усталость создает неблагоприятные условия для матча, да, то есть у нас как, что получается-то. Команда устала и начинает ошибаться из-за этого. Чаще всего бывает именно так. Но что-то вопросы. Просто вопросов гораздо больше. Как можно было стрелять со снайперской винтовкой, ну, там, с гнезда, грубо говоря, и оставаться на этой же позиции, понимая, что теперь тебя чекнули, и сейчас просто с спрефа получишь в голову. Да, не с спрефа получил в голову, но получил, блин, камон. То есть все-таки лучше было бы отдать эту позицию. Но окей, это критика, аналитика, это все не про меня. Давайте, мое дело комментировать, поэтому смотрим дальше. Далее мы с вами видим ошибочку от Эрвина, Эрвин, а далее, видимо, ошибочку от Ротоблока, кстати. Разменялись ошибками, поэтому все в целом норм. Нельзя сказать, что кто-то ошибся больше, кто-то ошибся меньше, но то, что снайперская винтовка на точке Б сохранилась у команды в Юнет, естественно, звоночек э, для команды GG покерок, что разыгрывать надо какую-то другую позицию, ну, либо же разыгрывать массово, да, то есть, чтобы э, снайпер, даже если убивал кого-то, делал он это прицельно и по одному а не несколько соперников за один раз. Ну, выход готовится на Б, уже очевидно. но ну и отрезан. Отрезан игрок атаки от... О, мужички мои, какие непонятные вещи сейчас просто происходят. То ли что... Ну, ладно, все. Все, просто забей. Смог уже пришел на удержание спота Б. Два минуса от него. И Шон добивает Рейза. Огромный огромнейший респект команде VueNet, дорогие друзья, за то, как они играют. Вот они играют чужой пик и играют его бесподобно. Вот я не могу иначе никак сказать, это бесподобнейшая игра. GG покерок. Вот правда, просто такое ощущение, что как-то просто клишированно пытались играть вторую половину. Ну, придумали себе, что вот у нас работает вот такая мета, и мы ее реализуем. С прискорбием вынужден признать, что она работала не все раунды, но в дальнейшем эту мету... Ну что вот? Ну что это такое? Это фейспалм, дорогие друзья. Иначе не могу сказать. Без обид команда GG Покерок Но что это было-то сейчас вообще? Вышли такие без гранат, без всего. Просто один стоит хаешку в руках, держит. Двое других там стену стоят, рассматривают. Командненько. Но что командно сделали в этом раунде игроки команды GG Покерок так это погибли. При всем, опять же, уважении к коллективу. Ни в коем случае не хочу сказать, что там где-то что-то было э, не так. Но это странные действия. То есть они прям не поддаются никакому логическому объяснению. Ну, рейс. Один против пятерых. Спасти команду GG покерок от поражения в этом раунде способно только... То способны только минус пять... Который, конечно же, мы с вами не увидим. 18-17 и матчпоинт. Теперь, дорогие друзья, следующая ситуация. Либо же команда в Юнет становится победителями, и мы идем смотреть третью карту. Либо команда GG Кирок в данном матче станут командой, которая не хочет сдаваться. И возьмут 18 и мы пойдем смотреть вторую серию допов. Не знаю. Не знаю, что сейчас будет. Я уверен, и команды не знают. Никто ничего не знает сейчас. Вообще, как можно предположить а, хоть что-то? Ротоблок. Ну, прям... <клёх> прям нормально но так сейчас наступил на Молтов. И затишье. Вот затишье, как мне кажется, это то, что тянет команду GGPoker.org на дно. Потому что их соперники играли куда более быстро, куда более агрессивно, и не позволяли... Занимать какие-то, ну вот Агрессивные позиции, так сказать, да, для приема Ну сейчас что, вот ротоблок Чего хотел добиться, находясь на точке Б В соло, без гранат, просто выпрыгнув Опять же, не вяжется Не вяжется настолько, насколько Да это все, это ГГ, а что уж тут здесь говорить Огромный, опять же, респект еще команде В Юнет, затащено то, что Не должно было даже получать возможность Затащиться, но я не верю в выход От команды GG покерок вообще, от слова вообще не верю. Рейс, дабл килл, ну и опять здесь снова эйс от рейза должен быть. Ну какой рейс от рейза? Ну, камон, эйс от рейза точнее. 19-17. респектище, уважущие команде в э, Юнет. Они выигрывают 19-17, дамы и господа. Ну и третья карта.